здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака козерог большинство планет в вашем втором доме который отвечает за сферу ресурсов деньги таланты и способности иммунитет указывает на то что февраль богат на возможности связанные с этими темами до 18 февраля 5 планет в водолеи это ваш символический второй дом. Рекомендую посмотреть видео о транзитах по знаку Водолея. В закрепленном комментарии вы найдете, и по ссылке можете посмотреть. В этот период вы сталкиваетесь с изменением энергии, действующих в сфере коммуникации, деловой активности, в мыслительных процессах. И все это влияет на вашу финансовую и материальную сферу. Меркурий – это планета связи, информации, мыслительных процессов, движется в обратном направлении по вашему дому денег. И вы можете видеть многие вещи в совершенно ином свете. Но этот процесс вовсе не направлен на то, чтобы принести проблемы. В первой и второй декадах февраля необходимо приостановить ритм жизни и пересмотреть, в правильном ли направлении вы двигаетесь, Верно ли используйте свои ресурсы. Если вы не будете делать эти необходимые паузы, то легко можно сбиться с правильного курса. Используйте этот период, чтобы сделать шаг назад и повторно проанализировать, кто вы и что вы делаете. Но воздержитесь от каких-либо радикальных изменений до тех пор, пока ретроградный период не закончится. Возможно, придется присмотреть источники заработка. А может быть, старые коллеги, давние партнеры позовут вас на прежнее место работы. И это стоит обдумать. Во всяком случае, ваши благоприятные перспективы во многом связаны с людьми из прошлого. Февраль хорошее время для оздоровения, для оздоровления связей личных, деловых и общественных. Можно вернуться к нерешенным проблемам, выявить нездоровые отношения и исправить ситуацию. Пересмотрите проекты и планы в это время. Проанализируйте свою финансовую сферу. Однако подождите, пока Меркурий снова станет директным. Это произойдет 22 февраля. И тогда вы сможете принять правильные окончательные решения. Планируйте, но имейте... Всегда резервные планы. И будьте готовы к недопониманию и иллюзорному восприятию действительности в первой и второй декадах февраля. Постарайтесь закончить все важные дела, требующие развития, до того, как Меркурий снова развернется к обратному движению. Следующий ретро-период начнется в конце мая. Новолуние во втором доме в Водолее 11 февраля Принесет вам новые возможности, связанные с денежной сферой. Возможно, ваши жизненные ценности поменяются. Изменится, изменятся потребности статьи доходов и расходов. С 11 февраля начинается наилучшее время для того, чтобы сосредоточиться на финансах, способах заработка, бизнесе. Осознать ценность денег, материального благополучия. Если вы ищете варианты увеличения своих доходов и снижения трат, то вам это удастся. Третья декада февраля подходит для разговоров с начальством о возможности пересмотра условий оплаты на текущем месте работы. Вы сможете вернуть долг, если для вас этот вопрос актуален. Или получить доплату за ранее проделанную работу. Также, если вам вопрос актуален о возврате долга, то вы можете получить от должников весточку и получить то, что вам должны. Либо вам вернут какую-то вещь. В центре вашего внимания будут ваши будущие доходы и вполне вероятно к концу февраля ситуация в этой сфере значительно улучшится. Это месяц переоценки стоимости своего труда, переговоров с работодателем или поиска более доходных видов деятельности. Вы сможете найти способы раскрытия своих талантов и навыков в полной мере. В первой и второй декадах февраля не принимайте важных финансовых решений, так как велика вероятность ошибки или разочарования. 14 февраля – день, который может стать началом переоценки моральных ценностей, любовных привязанностей, в связи с чем изменяются ваши жизненные приоритеты и цели. Также это хороший день для того, чтобы объединить разные направления. Возможно, пришло время создать семейный бизнес, соединить личные и денежные интересы. Вторая половина февраля более благоприятна для сферы личных взаимоотношений. При этом часто любовные связи имеют влияние на вашу карьеру и наоборот. Романтические отношения на работе могут оказаться полезными и открыть новые перспективы. Одинокие козероги на пороге важных перемен. Одна из встреч окажется судьбоносной. Если хотите получить личную консультацию, детально изучить личный гороскоп, и найти ответы на волнующие вопросы обращайтесь контакты на главной странице и под видео в полнолуние 27 февраля в вашем девятом доме может затронуть тему образования если она была актуальна ранее в ней наконец-то наступит ясность или появится возможность изучать иностранный язык также возможно знакомство с иностранцем Центром внимания будут путешествия или тема о реализации духовной сферы жизни. А может быть, станет вопрос завершения отношений с иностранцем или переход их на новый уровень. Вероятные новости касающиеся юридических дел или судебного разбирательства. Также актуальна тема решения вопросов в международных отношениях. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Буду признательна за репост. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.